Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, ваш психолог по тревожным расстройствам Жомниров Павел. В этом видео мы говорим с вами о невротических мыслях, о том, как же себя проверить на невроз, если у вас невротические мысли. Если мы говорим вкратце, то они обычно разделяются на два направления. Первое направление – это когда человек переживает за свои планы на будущее, поэтому мысли будут связаны с будущим. Второе направление – это когда что-то уже произошло, он получил какую-то информацию, столкнулся с какой-то ситуацией, и в этот момент у него возникают те самые невротические мысли, которые повторяются, повторяются, формируют его повышенную тревожность и в итоге со временем приводят к обостренному состоянию невроза. Поэтому внимательно слушайте, Сейчас я вам расскажу примеры таких мыслей, конечно, это будут не все, а некоторые, и примеры самих мыслей, то есть того, какие примеры правильные и считать это, что это да, действительно невротические мысли, и примеры, когда это не невротические мысли, это нормальные вещи, потому что многие из вас могут посчитать, что у вас все теперь мысли только невротические. Так, поехали. Первое – это «что со мной случится точно так же». То есть вот такая мысль – «а вдруг со мной такое случится?». И чаще всего это происходит а, в ситуациях, когда вы не понимаете, почему тогда так случилось. То есть если есть ситуация неопределенности, которая произошла, вы это автоматически можете воспринять так, что «а вдруг со мной такое случится?». Вот такая мысль. Давайте возьмем пример. Предположим, вы услышали по новостям, что… В какой-нибудь далеком регионе в России обвалился старый торговый центр обвалилась крыша и погибли люди и соответственно после того как вы об этом узнали вы стали переживать, а вдруг со мной такое случится, и теперь заходя в торговый центр вы вспоминаете этот случай и в этот момент думаете, а вдруг со мной такое случится, вот это пример настоящей невротической мысли почему, потому что торговый центр где-то в каком-то городе он старый, а вы в новом вы допустим в Москве, а он где-то в регионе этот торговый центр уже стоял там долго лет а этот тот недавно открылся то есть очень много разных несоответствий ситуаций но все равно есть мысль а вдруг со мной такое произойдет когда вы считаете значит тут-то тут торговый центр там торговый центр значит ну это может все произойти и вдруг со мной такое же случится допустим правильный пример здесь, это уже не невротическая мысль, это правильно, что вы боитесь, что так с вами произойдет. В случае, например, если вы услышали по новостям, что несколько машин, определенная партия машин, допустим, от производителя, допустим, от компании какой-нибудь Volkswagen, у них э, отказывают ABS при торможении. Вот зимой все столкнулись с тем, что попадают в ДТП из-за того, что отказывают ABS. И вы думаете, так, значит, это Volkswagen, у меня Volkswagen. Это вот какие модели, там, допустим, Пола. А у меня пол. Эти модели выпущены до, э, после 2013 года. О, у меня после 2013 года. То есть, когда много совпадает признаков, таких серьезных, которые соответствуют, что у вас та же модель, э, то, тот же год выпуска, та же, э, та же допустим, система стоит и, или еще что-то. То есть, вы входите вот в эту группу, то тогда считайте, что а вдруг у вас такое же случится, это правильно, и это не невротическая мысль следующая вторая невротическая мысль это все будет хорошо или все будет плохо то есть по сути здесь вы можете думать так все будет плохо а вдруг все будет плохо или а вдруг все нет все будет хорошо все будет хорошо или плохо и вот такое вот метание это и есть невротическая мысль. но давайте мы начнем с примера предположим вы идете к врачу получать результаты анализа вот если у вас в результате анализа вы думаете так либо у меня неизлечимая болезнь либо все хорошо. Это пример невротической мысли. То есть, либо у меня неизлечимая болезнь, либо у меня все хорошо. Это слишком полярные варианты в будущем, и поэтому это является невротической мыслью. Но другое дело, если вы идете на экзамен, где у вас реально, по сути, два варианта. Либо вы его сдадите, либо нет. Но, конечно, вариантов там много, но при этом вы все равно думаете, так, сдам, не сдам, сдам, не сдам. Понимаете? Здесь это нормально, что на экзамене вы переживаете, сдам, не сдам. Это не невротическая мысль. А когда идете на анализ к врачу видите неизлечимая болезнь или здоров абсолютно, вот эта невротическая мысль. Будет хорошо, будет плохо. Третье. Это называется «Со мной что-то не так». И здесь мы говорим с вами не только о физическом, мы говорим и о психическом. Если вы какие-то происходящие внутри вас или поведенческие факторы, воспринимаете, как что-то со мной не так, то есть что-то сделали и думаете, ой, что-то не так, что-то почувствовали, ой, что-то не так. Вот а вдруг со мной что-то не так или со мной что-то не так, это и есть невротическая мысль. Но в той же, опять же, это все надо разбирать на примерах. Пример, вот вы, допустим, в интернете и листаете что-то и вдруг видите какой-нибудь, ну просто давайте порог сердца, например, какой-нибудь. И вот вы смотрите, симптомы, порог сердца, и видите там а, огромный перечень симптомов, который должен быть, и видите какой-то один а, повышенный пульс в расслабленном состоянии. И вы так думаете, вот, у меня было пару раз, что был повышенный пульс в расслабленном состоянии, а вдруг у меня порог сердца тащит, это со мной что-то не так. И вот вы, грубо говоря, на основе вот этого одного фактора, уже делаете вывод, что с вами что-то не так. То есть вы вспомнили, что у вас когда-то в состоянии покоя было повышенное сердцебиение, и тут же считаете, что-то не так, наверное, у меня какие-то проблемы с сердцем. Хотя перечень там огромный, а у вас всего лишь какой-то один признак, который может объясняться огромным количеством других причин. Ну и другое дело, если вы, если вы допустим, идете по улице или сидите дома, резко встали или в зале. Вот, допустим, у меня клиентка, история, она занималась э, на тренажерах, и, соответственно, была очень интенсивная у нее нагрузка, возраст был за 50, был, был нормальный, в принципе, день, но у нее на протяжении уже года были очень серьезные нагрузки, и тут ей нагрузку добавили на все группы мышц, она еще делала спину, то есть все тяговые упражнения в тренажерном зале. И вот она доделывает всю эту тренировку, чувствует себя вроде бы нормально, она встает и идет к другому тренажеру, шелеп и падает в обморок. Вот, фактически с человеком что-то реально произошло. Он шлепнулся в обморок. То есть у него не пульс в состоянии покоя возник, а человек шлепнулся в обморок, потерял сознание, очнулся через пару минут, пришел в себя. Но вот это, если вы после этого говорите: ой, со мной что-то не так, это совершенно нормальная неневротическая мысль. Но если вы, у вас, грубо говоря, еще один пример, допустим, зачесалась рука, и вы тут же вспомнили про какой-нибудь стригущий лишай и считаете, что «Ой, со мной что-то не то, наверное, у меня какая-то проблема с кожей», то вот это уже невротическая мысль. Очень важно, чтобы вы научились разделять эти вещи, потому что когда мы сталкиваемся с разными ситуациями, мы можем под одну гребенку подбирать абсолютно все. Поэтому имейте в виду, что не все ваши мысли, даже когда они вызывают страх, являются невротическими, потому что многие люди переживают перед тем, как прийти, на прием к врачу, многие люди переживают, если у них случился обморок, многие люди переживают перед экзаменами и переживают за новости, которые слышат. Но не всегда это невротические мысли. Скорее, ваша задача ориентироваться на ситуации, где другие или большинство людей не переживают. И вот в этом случае более вероятно, что вы столкнулись со своими невротическими мыслями, с которыми вам надо дальше работать. Пишите свои вопросы в комментариях, как вам это видео Поставьте лайк, если не жалко Будем с вами на связи, пока